И сейчас мы с вами на примере насосного агрегата просмотрим путь, который предстоит пройти каждой единице оборудования, чтобы попасть в сутаир. Сейчас на экране у вас не совсем насосный экран представлен, но это ничего. И первое, с чего мы должны начать, чтобы наш насос попал в нашу СУТАИР, это блок формирования иерархии оборудования. Этот блок, по нашему мнению, наиболее важный. Так как те следующие блоки работы, такие как паспортизация, разработка технологических карт, там, сбор статистики отказов, они уже идут следующими блоками. На этом блоке, повторюсь, мы формируем иерархию, то есть описываем цеха, участки, агрегаты, вот как можем видеть, объекты в древовидной такой структуре. Вот как вот пример можете видеть на экране. Здесь на последнем уровне, как раз, получаются, наши отдельные объекты ремонта по которым мы в дальнейшем будем проводить все остальные блоки работы. Мы их будем классифицировать, указывать модели, характеристики, формировать технологические карты, на них будем фиксировать статистику там, отказов и прочие-прочие блоки работ. Если на этом этапе допустить ошибки и неправильно декомпозировать оборудование, то на следующих шагах будут возникать более серьезные проблемы. Поскольку мы можем понимать, если мы недостаточно глубоко декомпозируем оборудование или наоборот слишком глубоко, то у нас уже будут следующие шаги от этого затрагиваться достаточно сильно. Привет, я мультяшный робот «Простоев нет». Мне поручили рассказать о нашем новом курсе ⁇ «Разработка NCI для TAIR ⁇ Если вы непосредственно занимаетесь созданием систем NCI или поддержкой справочников для различных систем ASUTAIR, а также если вы руководитель, которому важно понимать процессы, сложности и трудоемкость проектов по созданию и поддержке БДО и БДН, то этот курс для вас. Программа курса состоит из четырех учебных модулей и рассчитана на 16 часов обучения. На курсе вас ждут. Мастер-класс разработки тех карт, Практические задания. 35 примеров описания оборудования. Курс проходит онлайн на нашей платформе SDO. Простоев, нет. Вы можете учиться с любого устройства.